Лучший комментарий на экране. Вот вам новая картинка. Погнали! Привет всем! не Неплавное видео. Сразу предупреждаю, никакого заготовленного текста не будет. Дело в том, что сегодня вышел новый кейс CSGO Clutch Case. И сейчас я расскажу, как можно на этом подзаработать. С каждым выходом кейса я так зарабатываю. Это перепродажа. Я всегда покупаю этот кейс на ТМе по запросам. И потом перевожу либо на BitSkins, либо на Ops. На Ops на данный момент этого кейса нету. На BitSkins сейчас мы посмотрим. Вроде бы тоже его не было. То есть, если мы сейчас зайдем в конкулятор валют. Нет, есть уже этот кейс. Смотрите, короче, на BitSkins он стоит 8.99, да. Тут его можно купить по 340 прямо сейчас. Я покупал его по 330. То есть, конкулятор, конкулятор валют, если мы зайдем, мы видим то, что 340 рублей, это 6 долларов. На битскинсе мы можем продать его сейчас, ну за 850, к примеру, да. Идем конкулятор 850, 850 минус 5%, это будет 8 долларов, то есть 2 доллара мы можем в принципе получить чистой прибыли, сейчас просто перепродажей, не покупайте вот так, то есть ставьте запрос, вот 319 запрос, поставьте 325, купите кейсы, и вот так делайте до того момента, пока вы не увидите то, что цена на этот кейс, ну, начнет падать вниз, как отследить цену этого кейса, сейчас тоже покажу, все, что нужно, это просто зайти на Steam, где я, Steam мой, Steam. На опсе его вообще нету пока. Можете... На опс нельзя вроде бы продавать сейчас его. Вот. Заходим в торговую площадку и смотрим просто на графики цен. Я... Вот. Видите? 8-9. То есть... Смотрите, сейчас он падает, то есть, скорее всего, уже за 9. То есть, я продавал Steam его по 10, покупал по 6 и продал Steam по 10, потому что, ну, сейчас скидки идут на игрушки различные, распродажи, и я решил себе накупить игрушек новых. Вот. А вот такой вот способ можете переводить, зарабатывать, то есть следите за графиком цены. Если видите то, что цена падает, значит, либо ждите, пока она упадет и на ТМ, и потом закупайтесь, либо вообще переставайте такую хуйню делать, потому что в итоге она, ее кейсы. Если никто не будет покупать на битсе или опсе, вы уйдете в минус просто. То есть вот сейчас на данный момент можно да, перепродать, купить. И за 8.50, я думаю, они продадутся. Потому что больше кейсов нету. На опсе их вообще пока что нельзя продавать. Каждое новое обновление с кейсом, в принципе, эта схема работает. Спасибо всем за просмотр. С до ножа скоро. Третья часть. Подписывайтесь. Гоу, там, 50 лайков наберем. Пока-пока.